Разработанный для ВДВ противотанковый комплекс «Корнет-Д-1» вышел на финальный этап испытаний. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха. Разработанный специально для ВДВ протитанковый ракетный комплекс «Корнет-Д-1» размещен на шасси боевой машины «Десанты-4М», он имеет две автоматизированные пусковые установки, каждая со своим прицельным комплексом, что позволяет вести огонь сразу по двум разным целям. На сегодняшний день комплекс приступил к финальным стрельбовым испытаниям, одновременно испытания проходит и машина. Холдинг высокоточные комплексы приступил к финальному этапу стрельбовых испытаний, также машина проходит лабораторно-дорожные испытания, приводит ТАСС сообщения Ростеха. О сроках принятия комплекса на вооружение пока ничего не сообщается, но на базе Омского учебного центра ВДВ уже ведется подготовка командиров расчетов протитанковых ракетных комплексов «Корнет-Д-1». Данные комплексы пойдут на вооружение противотанковых дивизионов артиллерии ВДВ, о планах по скорейшему завершению государственных испытаний комплекса заявлялось еще в конце 2020 года. Как ранее сообщалось, протитанковый ракетный комплекс корнет d 1 создается в двух вариантах – на базе боевой машины «Десанты-4М» и «Тигр-М». В обеих версиях комплекс вооружен двумя пусковыми установками, которые оборудованы автоматом сопровождения, позволяющими поражать цель без участия оператора. В варианте для ВДВ протитанковый ракетный комплекс корнет d 1 использует ракеты с повышенной дальностью. Ракета с тандемной кумулятивной боевой частью способна поразить цель на дальности 8 километров, с термобарической — до 10 километров. При этом вторая ракета может поражать малоскоростные воздушные суда. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.